В эфире новости на телеканале ЛТР. Я Алена Смирнова. Доброе утро. Вице-премьер-министр Джиниш Розаков провел совещание по вопросу реализации отдельных пунктов плана мероприятий по договоренностям, достигнутым по итогам переговоров президентов Кыргызстана и России в рамках государственного визита Владимира Путина. По итогам визита был достигнут ряд договоренностей, направленных на усиление взаимовыгодного сотрудничества в самых разных отраслях. От нас во многом зависит степень реализации этих договоренностей, в том числе по планируемому открытию канцелярии посольства Кыргызстана в России в таких городах, как Иркутск, Сургут, Южно-Сахалинск и Якутск, подчеркнул Розаков. И отметил, что в 2020 году предложено провести перекрестный год Кыргызстана в России и России в нашей республике. Вместе с тем, особое внимание следует уделить своевременному исполнению соглашений, достигнутых по итогам 8-й кыргызско-российской межрегиональной конференции. Также необходимо обратить внимание на такие вопросы, как гармонизация национальных цифровых проектов с цифровой повесткой ЕАС, расширение сотрудничества в области торговли, нефтехимической промышленности, энергетики и сельского хозяйства, подчеркнул Розаков. Идрис Кадыркулов подал в отставку свое решение. Он обосновал тем, что, учитывая определенные обстоятельства, в том числе неоднозначный общественный резонанс по факту закупки в ГРС бланков биометрических паспортов и якобы заинтересованности Идриса Кадыркулова в однозначном исходе дела, а также для исключения домыслов о возможном влиянии на ход следствия, Кадыркулов принял решение подать в отставку с должности председателя ГКНБ страны, о чем подан рапорт президенту, главнокомандующему вооруженными силами Кыргызской республики. Президент подписал указ об отставке. И еще один судья объявлен в розыск. По информации отдельных СМИ, это бывший председатель Московского районного суда Чуйской области Феликс Марлес – Сбежавший из страны в ГКНБ подтвердили, что он объявлен в розыск. От исполнения обязанностей судьи Феликс Марлес был отстранен осенью 2018 года. Дисциплинарная комиссия при совете судей дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности. Сбежавший служитель Фимида обвиняется в даче взятки. По данным газеты Дело номер, деньги он предлагал сотрудникам антикоррупционной службы ГКНБ, которые приступили к проверке обоснованности вынесенных этим судьи некое решений. Все дела, которые рассматривал Марлес, касались споров по земельным участкам. Ранее из страны сбежал экс-председатель военного суда Нурланбек Ашимбеков. Он также объявлен в розыск. Сбежал из страны судья Октябрьского районного суда Бишкека Эрнис Чоткараев, уничтоживший более тысячи административных дел. Он находится в США. По последним оперативным данным, более 800 человек из числа граждан нашей страны выехали в лагеря международных террористических организаций в Сирии и Ираке. При этом порядка 40% из них – это женщины и дети. Представители гражданского общества выражают мнение о необходимости выработки механизмов возвращения наших граждан на родину и их последующей реабилитации. Подробнее в следующем материале. По мнению общественных организаций, выезд граждан в арабские страны, на территории которых проходят боевые действия, особо активизировался в 2013-2014 годах. При этом большинство выехавших – это юноши и девушки. В первую очередь это обуславливается несколькими причинами, среди которых и низкий уровень образования, и юношеская импульсивность. Главное сейчас выработать механизмы их возвращения и реабилитации для нормальной жизни в обществе. Вот нам сейчас вместе с государством, наш, нашей общественности, государству надо выработать вот этот антивирус против вот этой болезни, для того, чтобы мы могли противостоять. Один Кыргызстан не сможет противостоять здесь полностью вот такой машине. Здесь вся Центральная Азия, Россия полностью совместно. мы должны Общество, общество должно полностью противостоять вот этой э, враждебной нам идеологии. Родственники тех, кто на данный момент находится в контрационных лагерях на границе Сирии и Турции, просят помочь в вопросе возвращения своих близких на родину. По их словам, речь в первую очередь идет о женщинах и детях, попавших в зону боевых действий по тем или иным причинам. В итоге все они обманным путем попали в зону боевых действий. И сейчас, осознав ситуацию, многие из них хотят вернуться домой. Но, к сожалению, не имеют подобной возможности. Не Египет научу, на Сирию попали. И после этого начали мы, как вытащить, как вытащить, до, того, до этого времени бегаем, ходим. Обману путем обманули их и загнали туда. И там, если кто-то попадает, если мы с тобой, например, месяц-два месяца попадем, мы тоже туда. Там нет такого шоссе. Мой близкий родственник уехал в Сирию еще в 2014 году. Все это время мы ничего не знали о нем. После того, как он оказался в специальном лагере, мы смогли с ним поговорить. Он очень сильно раскаивается и просит о помощи. Жить в лагере им очень тяжело, и мы обращаемся ко всем с просьбой. Помогите вернуть наших родственников на родину. Да, может быть, они совершили ошибку, но они раскаиваются и готовы понести наказание, если этого требует закон, но только на родине. Наряду с этим отмечается необходимость тщательной проработки нормативно-правовой базы государства в этом вопросе. Достаточного опыта в решении подобных задач государство не имеет. Определенные меры госорганы принимают и сейчас, однако работу необходимо усилить. Все те, кто находится в Сирии и других странах, рано или поздно вернутся домой. И мы должны быть к этому готовы. Необходимо подготовить инструменты по реабилитации вернувшихся лиц, в том числе психологической. Но вопрос международного терроризма очень щепетилен и требует внимательного подхода. Потому как есть определенные заинтересованные силы, поэтому необходимые меры важно принимать уже сейчас. Также отмечается, что каждый человек имеет право вернуться на родину, и для этого должны быть созданы условия. И хочется верить, что общество сможет сплотиться и дать достойный отпор общему врагу современности и всего цивилизованного человечества. Бекмумата Самбекулу, Чингасталанпека, Фасхар Маратов, ЛТР Бишкек. В селе ГС 2 Ламединского района в БЧК утонул ребенок. По информации МЧС, накануне поступило сообщение о том, что восьмилетний мальчик упал в БЧК. В тот же день спасатели обнаружили тело ребенка и передали сотрудникам милиции. Национальные и театральные костюмы. Более 300 штук подарил школе из Карасуйского района сотрудник Центра национальной культуры Южной столицы Топчубай -Досбаев. Костюмы из личной коллекции вызвали у детей большой восторг. Теперь школьники будут готовить театрализованные спектакли. О развитии национальной культуры мои коллеги. Национальные костюмы – самое настоящее сокровище для этих маленьких модников. Школа в селе Мамаджан получила необычный подарок от представителя Национального культурного центра Министерства культуры. Национальные и другие костюмы достались почти каждому школьнику. Надо поднимать культуру на селе. Одно поколение выросло без театра, поэтому я хочу обратить внимание на это. Я уверен, что среди этих детей есть очень талантливые, из которых вырастут знаменитые актеры, режиссеры и работники культуры. Любая одежда создает определенное настроение, и то, что носит ребенок, может влиять на его развитие, уверен Тупчубай Дузбаев, который сделал необычный подарок школе. Поэтому культуру, в том числе и в одежде, надо прививать с ранних лет». Мне нравится кыргызская национальная одежда. Лучше надевать ее, чем разные другие костюмы. Теперь я буду носить это платье на каждый праздник. Спасибо за такой подарок. Я выбрал образ Манаса. Мне он очень понравился. Развитию народной культуры в школе Селема Маджан уделяют особое внимание. Классные часы тут проводят в юрте, чтобы дети не забывали свою этническую культуру. Сейчас очень много разного влияния на людей. Идет глобализация, унификация в интернете. Мы должны обезопасить от этого детей. Мы хотим, чтобы наши дети знали и любили свою культуру. Зовут в школу и монасти, чтобы дети приобщались к великой кочевой культуре через эпос. В Эпосемонас заложены очень глубокие воспитательные вещи: уважение к старшим, защита младших, честность и порядочность многие нормы поведения. Если дети будут знать Эпос Монас, они вырастут хорошими людьми. Национальные костюмы детям достались из личного фонда Топчубая Дузбаева, который долгое время работал руководителем управления культуры города Ош. Теперь детям предстоит, конечно же, по желанию придумать спектакли и театральные постановки, чтобы принять участие в конкурсе на лучшую из них костюмы маленьких артистов уже есть. Алюна Смирнова, Зайнат Ибраимова, Бигженер из Байлу, ЛТР, Ожская область. Это были главные новости к этому часу. Увидимся.